Привет, дорогие мои! Давно не снимала видео на канале про всякие бытовые разности. Конечно, мастера можете не смотреть. А те, кто, кому интересно, новичок в обслуживании домашних каких-то электрических приборов, ну давайте разбираться вместе. Вот Сегодня речь пойдет об осветительных лампах китайские, конечно, которые ломаются очень быстро. Ну, первое, что произошло с этой моей лампой, у нее рассыпался патрон при очередном выкручивании лампочки. Вот центральная жила, вот она по центру находится, она просто отвалилась. А почему? А скорее всего, потому что тут большой нагрев происходил между Контактом лампы и вот этой центральной жилые. Все, она перегорела. Попросту говоря. Раньше лампочки перегорали, и то не так часто. А сейчас вот и патроны перегорали. Представляете? Но ну, это не на видимо. Раз, китайская лампа, китайский патрон. Пошла в магазин, купила такой же. Так, вот этот старый, который вывалился. Сейчас я поближе вам буду показывать, чтобы и мне, и вам было видно. Вот это старый китайский патрон, чтобы не быть колослоны, у него там центральная жила отвалилась, ну и вывалилась. Вот это кольцо, это еще один контакт лампы. Ну, он как бы это не критично, а можно собрать. А вот центральная жила ее, ну никак, никаким образом не получалось. Поэтому что делаем? Идем в магазин и покупаем. Я купила такой же наш патрон. е 27 это на лампочку размер. Лампочки, <laughs> не ошибитесь. Вот, стоит этот патрон 20 рублей 50 копеек всего лишь. Ну и лампочка светодиодная. Мне сказали, поступили по 60 рублей. Отлично. 11 Вт, Е27. Ну, как, как бы 11 Вт. Я надеюсь, что светодиодная лампа, она меньше греется, чем лампочка накаливания. Провода, конечно, паршивые я уже собрала эту лампу поэтому вам только покажу как я ее разбирала не разбирая вот. первое что нужно сделать это открепить вот этот провод вот отсюда потому что этот провод зажимается и вот такая вот крышечка пробочка раз вот такой пластиковый держатель открепляете и теперь провод можно просунуть в трубку. И патрон просто-напросто вытаскивается вместе с проводом. Но предварительно нужно открутить два вот этих болтика. Сейчас покажу. Вот там, видите, болты внутри. Не знаю, видно вам или нет. Но внутри имеются болтики. Вот их откручиваете. И патрон вытаскивается вот что было ну и конечно я вам сказала провода у них ужасные тонкие жилы перегорающие надо бы заменить но я не стала думаю пусть еще поживет немножко годик другой а там чтобы не скучно было тогда уже заменил вместе с выключателем, вместе с вилкой. Ну, как бы вилка прессованная, что и будет? Ничего. Ну и выключатель пока работает. Все. И останется только все установить на место, подтянуть провод и закрепить его. Закрепить. И тут еще, чтобы у нас не оставалось лишних деталей, смотрите, все в баночке, в коробочку складывайте. Чтобы по полу нигде не валялась вот этот болтик сюда тоже на место я поначалу думала что придется ее полностью разбирать но нет вот эту конструкцию разбирать не пришлось но сразу же не сообразишь какие болты откручиваются и зачем Самое главное, вот это не откручивайте. Поэтому вот это крепится как бы на заводе, крепится сюда, к колбе. Все. Можно лампочку ставить. Вставляем лампочку за 60 рублей. Будем надеяться, что она не очень быстро сгорит. Не знаю, кто производитель. Серебряная свеча называется. Или, а, современная свеча. Инхун. In... Инхун. Интересно. Современная свеча. Да? Нормально. Так, сейчас найти свободную посадочное гнездо. Не хочется сюда втыкать, но больше некуда. вот к компьютеру. Компьютер отключен. Так. О, да будет свет, сказал монтёр. Ребята, все горит, работает. А то жалко выбрасывать на помойку. Вот так вот купил за 20 рублей патрон поменял все готов. вот люблю когда светло на рабочем месте ну а у этой лампочки у нее полыхнуло что-то вот тут это я буду потом основание это разберу и посмотрю может быть закоротила провод также отвалился и вполне возможно на корпус закоротила и все вылетела ну вот, ребята а с вами говорил физик-ядерщик, психолог Диана с вами была ну всего доброго, всем пока-пока а, да подпишитесь на канал может быть это прикольно может быть мастера мне что-то подскажут Такое вот. Э -э наши надо покупать изделия. Я думаю, старые технологии сейчас достанут, и все будем производить сами. Патроны, лампы. Ну, зачем это п -п покупать? Да, пока-пока. Подписывайтесь, и пальчик вверх от вас самое лучшее моя улыбка вам. Пока-пока. круче ядерного реактора. Что тут могло полыхнуть? Кнопка, что ли? Убрать ее, поставить напрямую? Такое тоже возможно. но Не очень, правда, эстетично, но возможно могло перетереться вот тут как-то хлипко уж больно хлипко провод мне не нравится не знаю что за погоду у меня показывает вот так единица мастера подскажите вот 200 кОм ставлю вот короткое замыкание минус 1000 и что-то все сегменты почти подсвечиваются. Ну ладно. Будем считать, что это короткое замыкание. А вот так разомкнуто. Единичка. Вот она в положении выключена, контакты разомкнуты. А в положении включено. Контакты. Сомкнуты. Будем считать, что так так оно и есть оф выключили так значит это одна жила это другая идет на выключатель а это идет на лампочку и вот тут не знаю видно вам будет или нет такой вот какое-то хлипкое место куда входит провод вот, вот этот как бы даже кажется, что там перетерто. Что делать? Это надо выпаивать, наверное. Так, тут место пайки. Ну, пайка держится нормально. А, а как мы можем еще посмотреть короткое... Ребят, во включенном положении жилы должны прозваниваться, то есть э, вот это жила и, например, так, чтобы вам было видно, вот это жила и, например, центральная. Вот, вот эта центральная жила включенное положение. Теперь, а вот этот контакт должен с патроном прозваниваться. Мертво, колом стоит. То есть обрыв вот этой жилы осталось определить в каком месте обрыв так и так центральная жила где у нас а дальше нет то есть будем выдергивать вот этот провод или выкручивать патроны смотреть где что оборвалось если что, нужно будет заменить либо этот провод, либо патрон лампы. Выкрутим патрон. Выключает магнитная отвертка. Так, чтобы не терять провода. Так, нет ли тут обрыва? Сейчас, если прозвоним, так, где у нас центральная жила? О. Ребят, вот он болтается, провод болтается, смотрите вот один стоит, а другой болтается такой такой жесткий прямо не знаю даже что надо конечно по-хорошему бы ой просто обрывается обламывается Ну, тоже он подгорел скорее всего вот так берешь его крутишь он обламывается И вот этот Провод надо менять вот этот ну, в общем так обнаружили неисправность вот здесь вот вот это место чикнуть и найти проводочек соответствующий и, и вот этот тоже запаять вот Два провода вот этих вот. Ну ладно, пока отставим. Пойду смотреть. Кусок провода должен найти нашинский какой-нибудь проводок.